Любишь. Я говорю, даже маленькая Маша ест. Иди. И рот открывай, я выдавлю. У меня дома, ну выплюни не жвачку. Вот ты жвачку жуешь дрянь всякую. Ну иди, я жду, они ягодки сейчас плакать будут. Пусть плакат. Иди сюда. М -м. На. Они плохие, они заплатят, заплачут. Почему? Потому что они росли, росли специально для тебя, чтобы вырасти и что ела и полюбить тебя. И полюбить тебя. Дайте нам салфетку. А как вы думаете, почему...